Привет! В этом видео расскажу о силушке Демона Контроля из аниме манги Человек Пензопила. Всем известные как Макима. Приятного просмотра. Умственная способность. Макиман, как подобает Демону Контроля, настоящий манипулятор. Своей хитростью она манипулирует с каждым, с помощью обещаниями мол начать мутить Стенджи и конечно угрозами. Естественно она умна и планировала свои планы заранее. Демон Контроля безжалостно может убивать или жертвовать людьми, для нее люди, демоны, изверги всего лишь инструмент. Исключением является Демон Бензопила, который по ее разумению на равных стоит с ней. По словам Почитты, она всегда хотела быть с кем-то на равных, она может создавать отношения только через страх, поэтому всегда мечтала о чем-то вроде семьи. Внешность. К удивлению, хоть она демона, Макима выглядит как молодая девушка, между тем очень симпатичная. Не знаю, может она соответствует своей имени, как никак доминантная женщина. Ее волосы светло-рыжего цвета обычно заплетены в свободную косу. Цвет глаз у нее желтый с множеством колец внутри, очень схожий с ручками демона войны. Возможно потому, что они считаются одними из садников. Физическая сила. Макима довольно-таки сильно физически, с легкостью способна вырвать сердце почиты. Она жестко файтилась с демоном-безопилой. Помимо такой силы, у Макима развито обоняние. Судя по тому, что и на лице написан пофигизм, кажется ей не больно, когда получает урон. Демонические способности. Поскольку Макима демон контроля и порабощения, она имеет соответствующие способности ее имени. Она показала разные демонические способности, правда, неизвестно, являются ли они собственными силами демона контроля. Контроль. Макима может поработить жертву. Она может управлять любым существом, если она слабее ее. Будь демон, человек, гибрид, без разницы. После того, как она порабощает жертву, Макима принудительно заставляет жертву заключить с ней контракт. По показанному, она может незаметно изменять их личность или же интересы. По итогу жертва становится собачкой Макима. Плюс ко всему, коснувшись рукой, она может управлять телом мертвого человека и использует контракт погибшего человека с демоном. Кроме того, демон порабощения может использовать способность жертв через цепь. Макима продемонстрировала способности демона ангела, демона зомби и не только. Макима собрала отряд из гибридов, которые до этого относились к невраждебности, а теперь Макима является для них объектом обожания. Отряд гибридов это имба, но для демона бензопилы они не были проблемой. Крысы – любимчики Макимы, с помощью которых она может подслушивать разговоры везде, поэтому те, кто это знает, общаются на листочках. Узнав нахождение врага, Макима может переместиться в нужное место во время скопления крыс. Моя сила. Множество раз было показано, как Макима манипулирует некой невидимой силой, способной снести к чертям человека. Показано две разновидности данной силы. Макима, узнав имена участников банды с Аватари, поднялась на храм. Там ее ждали люди с закрытыми глазами белой тканью, готовые отдать свою жизнь. Последние вслух говорят имя, после чего умирают как жертвоприношение. Потом способность Макима с огромного расстояния, мощной силой сдавливает цель, оставляя после себя только одежду и кровь. По итогу для данной техники нужно знать имя цели и иметь при себе людей, которые готовы умереть, и, видимо, высокая местность. С такой же неведомой силой она мгновенно указательным пальцем убила Пауэр и отправила в космос человеку-бензопилу, так еще смогла нанести урон первобытному демону имба-пистолет. Контракт. У Макима контракт с премьер-министром Японии. Демон порабощения должна служить во благо Японии. В свою очередь, Макима взамен получает огромный плюс. Если она получит какой-либо урон, то этот урон конвертируется на болезнь или недуг на любого гражданина Японии. Это практически делает ее бессмертной. Благодаря этому ей не приходится регенерировать с помощью крови. Она стала такой сильной, что ее боялись США. А Макима становился только сильней. Она многократно была убита, но и пофиг. По этой причине Дэнджи пришлось ее съесть. Не знаю, пусть это будет, а Макима может пить алкоголь и не опьянеть. Такие все демоны Макима после смерти попадают в ад, а затем через некоторое время перерождается на земле. На этом все, возможно я что-то не рассказал, можете дополнить в комментариях, буду рад почитать. И предлагайте по какому персонажу делать видеообзор и их сил. До скорой встречи.